всем привет вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео я вас хочу познакомить с новой австралийской компании в которой на мой взгляд можно заработать неплохие деньги на ю я посмотрел русскоговорящих людей практически нету там только два видео обзора в основном здесь зарубежные блогеры снимают видео и данная компания является зарубежной что дает только плюс а такие компании работают очень очень долго сразу забегаю наперед скажу окупаемость инвестиций примерно четыре месяца чуть чуть менее давайте сейчас я вас познакомлю с данной компании здесь на главной странице расписано чем компания занимается директор компании также здесь много презентаций в формате pdf и эта презентация на разных языках, аж на 32 языках. Каждый найдет для себя тот язык, на котором он говорит. Я такого еще в интернете давно не видел. Реально я еще не видел вот такую PDF-презентацию аж на 32 языках. Далее здесь вот видео есть о компании, все на английском языке. И компания нам предлагает три инвестиционных тарифных плана. Начиная от 25 долларов, и 101,17% в день, 5 дней в неделю. Быстрые платежи. Видео я видел, компания платит. В следующих моих видео обзорах я вам буду показывать, что компания действительно платит и дает заработать своим инвесторам. Здесь у нас начисление 5 дней в неделю. Суббота, воскресенье, выходной. Далее стартапы, если вы хотите проинвестировать. Здесь депозит от 250 долларов, 0.97 ежедневно, начисление 7 дней в неделю. То бишь суббота и воскресенье также будут начисления. И в крипто можно инвестировать. Депозит от 100 долларов, 0.91% ежедневно, также 7 дней в неделю, быстрые платежи. Далее здесь расписано чем занимается компания. Очень все классно сделано, я уже немножко ознакомился, в подвале сайта есть нас, товары, бизнес, служба поддержки, YouTube канал у них есть, также вот можно связаться и вот онлайн можно связаться. У компании есть свой YouTube канал, здесь почти уже 5000 подписчиков и здесь много разных видео, презентаций. все на английском языке, очень много информации. Реально очень много нужно сидеть, чтобы изучить данную компанию. Также есть служба поддержки в Telegram, и есть официальный телеграм канал. Чтобы их найти, вот можете прийти на YouTube, и вот здесь есть все ссылки. Давайте сейчас я Вас немножко ознакомлю с данной компанией, как мы здесь будем зарабатывать и что она нам дает. Также я данную компанию проверил по домену. Я вот зашел на вот такой вот сайт, именно .ua. И вот здесь посмотрел домен. Он зарегистрирован аж до 2027 года. То бишь на 5 год куплен данный домен. Это дает только плюс данной компании. У компании есть все... Документы, можно их все проверить, посмотреть в интернете, это все в открытом доступе. И здесь вот расписано, первый тариф, IFO классик это структурированный продукт, в который включены низкодоходные и высокодоходные активы, которые включают в себя облигации, акции, опционы, фьючерсы, а также венчурные инвестиции, которые при благоприятном исходе приносят сверхприбыль. Ifo крипто включает в себя набор криптовалютных активов, то молодые направления находятся в начале своего пути, демонстрируют результаты, которых невозможно достичь на традиционных рынках. И Ifo Startups, куда я уже инвестировал 250 долларов, это комбинированные продукты IFO Crypto, IFO Classic и добавление набора инвестиций в новые криптовалютные и новые компании на этапе запуска здесь э, расписано из чего состоит структурированный продукт IFO. сами почитает я ссылку оставлю в описании я вас сейчас хочу познакомить с маркетингом с прибылью вот, например если мы вот инвестируем в стартапс, мы будем ежемесячно получать до 30 процентов чистой прибыли что не может не радовать в данной компании данная компания вот, зарубежных администраторов зарубежные преимущества компании вот то что я уже говорил три тарифных плана есть также здесь есть система бонусов и депозит ваш будет работать на постоянной основе пожизненно пока будет работать данная компания например вы проинвестировали 250 долларов депозит будет работать не знаю, там год будет компания работать, будет работать два года. И мы будем с этого депозита получать проценты. Еще раз напомню, окупаемость не более 4 месяцев. Начисление прибыли каждые 24 часа с момента внесения депозита. Маркетинг компании, партнерская программа здесь аж на 8 уровней. На первом уровне мы зарабатываем 10% от вклада партнера. На втором 3, на третьем 3, потом на четвертом 2, на пятом 2, на шестом 2, на седьмом 1 и на восьмом 1. Также здесь есть система бонусов. Если вы активный участник, умеете приглашать партнеров, за оборот вашей структуры в 10 тысяч долларов, мы получаем бонусом 100 долларов. Далее за оборот 50 тысяч долларов, мы получаем бонусом 600 долларов. Ну и так далее здесь все расписано. Также еще есть здесь бонусы от всех инвестиций ваших партнеров. И здесь вот расписано, сколько мы будем зарабатывать на первом уровне, на втором, на третьем, на четвертом. Ну и так далее. Это MLM бизнес. Кто понимает о чем, тому именно вот сюда. Здесь можно стать лидером, быть активным. Предварительный опыт. И вот здесь платежные системы. Вот и вывод средств. Perfect Money, USDT-TRC20, Bitcoin, Ethereum, Tron и также вот платежная система на вывод средств. Нету здесь комиссии на вывод средств и минимальная сумма, вот, к примеру, вывести в TRX 1 доллар. На Ethereum, если вы будете выводить 50 долларов, на Bitcoin 50 долларов, на USDT-TRC20 это 10 долларов на perfect money это 1 доллар очень радует что здесь минимальный вывод всего-навсего 1 доллар мы можем проинвестировать и выводить хоть каждый день также вот есть у компании официальные вот документы сертификаты это большой плюс данная компания Можете сами перейти вот, и ознакомиться с данными документами. Здесь у нас фотография директора компании. Здесь расписано, чем он по жизни занимается. Ну и так далее. Давайте перейдем к регистрации. Кого заинтересовала данная компания. Ссылку я оставлю в описании под видео. Переходим по ссылке. Попадаем на вот такую вот страничку. И здесь нам нужно нажать кнопочку Регистрация. Пользуйтесь переводчиком. Нажимаем кнопочку регистрация. Здесь нам нужно прописать имя, фамилию, телефон. Здесь мы прописываем ваш никнейм, электронную почту, telegram пароль, подтверждаем пароль. Ставим здесь галочку. Обязательно проверяем, кто вас пригласил. И нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Далее, после того, как вы прошли успешную регистрацию, попадаем вот, вот в такой вот кабинет. Очень красочно все выглядит. Я уже здесь проинвестировал. И здесь вот есть калькулятор. Например, если вы проинвестируете так само, как я, вот 250 долларов, за неделю вы будете зарабатывать 14 долларов 63 цента. Доход за один месяц 67 долларов. Итого, как я говорил, уже 4 месяца здесь окупаемость чуть, -чуть меньше. Здесь инвестиции в разных криптовалютах. И чтобы сделать здесь инвестицию, нажимаем вот кнопочку ⁇ Инвестиции ⁇ Выбираем тарифный план, который вам по душе, в который вы хотите инвестировать. Например, я выбрал вот стартапы и здесь вводим сумму, к примеру, там 250 долларов. Выбираем криптовалюту, с какой вы хотите пополнить и нажимаем кнопочку пополнения. И когда вы пополните, ваш депозит автоматически начнет работать. Вот я здесь пополнил на 250 долларов 11 сентября в 11.06. И депозит сразу же работает и здесь вот таймер до следующей прибыли также на главной странице у нас еще есть видео конкурс давайте перейдем страницу конкурсы видео здесь конечно все на английском ну, как я понял старт был 19.08 и завершение конкурса 17 12 2022 год и здесь за первое место можно получить 10000 долларов за второе 5 за 3 3 за четвертое тысячу долларов за пятое место 500 долларов также вот здесь не пойму что здесь написано так как я не знаю английского и здесь вот расписано видео должно быть минимум 180 секунд и также под видео должна быть ваша партнерская ссылка. И как я понимаю, когда вы сняли видеообзор, нужно будет отправить на вот эту вот электронную почту ваш видеообзор. И результаты конкурса будут 17-12 2022 года. Всем блогерам, которые меня смотрят, можете поучаствовать в вот этом вот видеоконкурсе. А вдруг повезет и вы что-то выиграете. Далее здесь есть партнерская программа. Вот здесь будет ваша партнерская ссылка. Здесь будут расписаны все ваши бонусы, оборот, структуры ну и так далее. Далее здесь есть промо материалы. Это PDF презентации, что я вам говорил. Здесь их очень, -очень много, аж 32 языка, все переведено. Также здесь видеообзор есть. Здесь будут ваши кошельки. Вам нужно будет предварительно прописать все ваши кошельки перед тем как вы будете выводить и нажать: Здесь сохранить. Далее, в настройках, вы можете установить факторную аутентификацию. Также, вот в самом личном кабинете, есть документы компании. Здесь, вот три документа, все тоже в открытом доступе. Также есть кнопочка вот службы поддержки. Здесь есть служба поддержки, здесь уведомления. Здесь мы можем поменять цвет. Слева вверху будет ваша партнерская ссылка. Копируйте ее, раздавайте своим друзьям, знакомым партнерам. И будете зарабатывать на партнерской программе. На этом, друзья, у меня все. Кому понравилась данная компания, ставьте лайки, инвестируйте вместе со мной, если хотите зарабатывать на чистом пассиве в интернете. Всем желаю отличного дня, больших заработков и всем пока.